Если бы завтра был конец свята, Я бы провалялся с тобой весь день в постели этой. Если бы завтра был конец свята, Я бы провалялся с тобой. М -м -м, ты знаешь. Я бы провалялся с тобой. Значит так, котятки. В моем хостеле действуют всего три правила. Не шуметь. Не пить И никакого секса Если вы их нарушите, я вас вышвырну Вышвырну, что ваш деканат Или декан не заставит меня взять вас Обратно С последним пунктом я буду особенно строга Так что о сексе забыли Всем все ясно, понятно Даже не думай о нем О чем ты должен забыть? А, я не помню Беда Так, где третий? Идите. Вай-фай. Срочно поролят вай-фая. Вай-фая нет, завтра починит. Что? А Что а ты а с ней? А Похоже, этой куклы а управляли а через интернет. А ну, я могу своим поделиться. У меня выкраски в Старовске 4G. <гиб> давай, давай, давай, давай. Давай, давай. Ну? Я зачекинилась в хостеле. Это моя комната и мои новые подружки. Привет, я Ори. Люблю котиков. Привет, я Алиса, я веган. А, тоже котиков люблю. Ты да вообще всех животных люблю. Ой, а что это у тебя под мышкой? Белочка? А, кажется у нас в команде бодипозитивчик. М -м -м. Любишь музыку? Монеточка. Скриптонит. еще Рэпчик? Хип-хоп, трэп, трип-хоп, мамбл-рэп, рэп-рок. Угу. Понятненько. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. На? Короче так, подруги. У меня в инсте 2000 фолловеров. И чтобы их получить, я делала очень страшные вещи. Например, такие. <зас> Читать научилась? Mm -hmm дизлайк тебе! Нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет! Нет-нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Ну не могу я вам вернуть деньги, даже если бы этого очень сильно захотел. Я заплатил, но жить не буду. Тетя, это дичь какая-то. У вас на кухне пахнет жареными голубями. И не спрашивайте, откуда я знаю этот запах. Что вы говорите? О, знаете, вот... А я и не хочу уже сейчас как-то возвращать деньги, так что Адьос, Оревуар, Ауфидерзейн, до свидания. Ну почему? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Привет, я Матвей из Житомира. Ты в этом не виноват. Я этот, типа, гость. А, гость, конечно, Матвей из Житомира. Комната 202, с тебя пятьсот. В смысле, так универ же вроде все заплатил. Да. Универ все заплатил, но забыл тебе сказать, что в цену не включена доп-услуга. Хочешь размять пюрешечки? Что? Ну, побулькать уточку. Шо? Ну, женщина, хочешь? Да. Зовут Илона. Полтонны в час. Высокая милфа с большими буферами, та, что только что пошла. Подрулишь, скажи, что Костя Клепка заплатил. Ага, только обязательно скажи. Давай. Хорошее начало. Здрасте. Шо, ботаник? Я не ботаник, я на химическую кибернетику поступил. Ну так дуй на верхнюю полку, Вон туда. А чё я? Да ты вообще должен быть благодарен, что ты попал в число шести избранных, которым не хватило места в общаге, которых универ поселил в этот уютнейший хостел. Давай, быстрее. Ну что, теперь, когда, так сказать, территория помечена и все роли расписаны, давайте знакомиться. Ты кто? Гриша. Значит так, Гриша электроник. Больше у нас Грыня. А тебя как зовут? Лунтик. Тимофей. Ну, Тимофей тебе повезло больше. Ты можешь выбирать. Ты у нас либо Тим, либо Фея. Тим. А тебя самого как звать? Мэт. А это, теоретически, как будет отчество у твоей дочери? Матвеевна. Значит так, Андрей, это ты организатор концертов, и ты должен был мне обеспечить нормальный отель. И вот чтоб тебе было стыдно, я прямо сейчас сниму вонючий хостел и буду в нем жить, и ты будешь в этом виноват, и когда меня найдут журналисты, вот прям знаешь, я прям вижу, а певица из Белборд Чарта просто ошивается в каком-то вонючем захолустье. Здрасте, здрасте, Настя. А у вас номерок не найдется? Для вас все что угодно. У вас такую одненьку тут. Ну что, братьялы, с такими соседками нас ждет отличное хом видео. Только без видео, Ха. а то если увидит мой батя, а он увидит, потому что он у меня заядлый зритель этого жанра, то будут траблы. Короче, предлагаю раскачать пати на этой хате и познакомиться с ними поближе. Привет мальчики, а кто-нибудь из вас разбирается в компьютерах? Да, я разбираюсь, я в компьютерах читал, в книгах читал. А можешь пойти посмотреть, а то у меня там что-то потекло. А ты куда? Euh, я в душ. Потеряли? Спасибо большое. Вот так, внучки мои, познакомились с вашей бабушкой. Да. Иди сюда. Рассказывай, что было. Да быстро все, штекер просушил и вставил до упора. А она что? Сказала ему спасибо за компьютер. Тут ты олень, Гриша! Тебя недоделанное существо, ты позвали. Первый раз в комнату. Девушка, а ты компьютер чинишь, ты, блин. А что я должен был делать? Да ничего уже, фиксик ты электрический. Так и будешь тирекбонька свой штекер до конца воу, жизни. во слушай. Так, а что насчет вечериночки, а? Сделаем. Но для начала заподяжим вот фирменный коктейль. Называется разводной мост. А чего разводной мост? Да потому что, Гриша, когда девушки его пьют, то они... Ой, дебил. Короче, идешь сейчас в магазин и покупаешь вот, что сейчас тебе скажу. Да, я скоро буду. Угу. Кань. Простите, а где тут Настя Каменских? Я тебе перезвоню. Посмотрим. Так. Бейонси mm Джей -hmm. 101 номер. Амия шпиль 103. Настя Каменских. <laughs> Упс, <laughs> Настя Каменских нет. Очень смешно. Я не журналист. Я организатор концерта Настя. мы информацию о постояльцах не даем незнакомым людям. Если бы вы были ее соседом, я бы дала. Слушай, на ты не устал Настю хейтить? Это смешно же, смотри. У тебя папа не как у Ким, а как у моей бабушки. Это вы все в интернете такие смелые? А вот прикинь, Настя сейчас зайдет и даст тебе по ушам. Ага, зайдет. Во сне. На сосне. Звучит очень заманчиво. А что ты хочешь, чтобы ее надела? О, да, хорошо. Давай, собираюсь и бегу. Угу, пока. Андрей, я сказала нет. Настя, больше такого не повторится. Давай я поселю тебя в нормальный отель. Да отвали ты, меня пригласили на вечеринку. Что это непонятно, зануда какая-то. Привет, привет. Привет. О, Матвей, смотри. Настя пришла. Ты что, это тот Матвей, который нагибатор? О, -о, О, ну давай, чувак, нагибай меня. Вот я. Что ты там писал в интернете? Рассказывай. Что ты писал там? Чего? Ну как же ничего. А вот эти, а вот эти там гадости, кто это писал? Это я. Я думал, ну оно же как бы вроде смешно. Но... А давай вместе попробуем. Один раз напишешь остановиться не сможешь. <смех> <смех> Слушай, а смотри, что? А смотри, что у меня написано? Смотри. Вообще, представляешь? Это мой написал. <смех> <смех> <смех> Такие <смех> глаза интересны. <смех> Тут хотела спасибо сказать за то, что ты компьютер починил. Ты что, больше любишь, чай или кофе? М? Смотри! Да, давайте сфоткаемся все! Давайте сфоткаемся! Получится, ты же с этой стороны. Да, давай, давай. Давай. давай. Блин Блин Гутен морген Ты мне колбасу подсунул, а? <звы> Я тебя Ш спрашиваю! Ш Отвернись. В штанах. Ты видишь, я в штанах. Значит, я никому никуда, никакую колбасу не подсовывал. Сколько время? Я откуда знаю. У меня ж концерт. Давай, чтобы до конца дня мне избрали президент. Зашквар. Теперь у нас тоже будет президент. Голосуйте за меня. Матвей, the best way. Жди меня здесь, мистер президент. Wow. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. С каждым подписчиком они будут все больше и больше.